Какие факторы не позволяют кислороду в митохондриях полностью восстановиться, а в результате восстановится только до пероксида? Ах, Перекись водорода образуется в результате различных химических реакций, полезных, это понятно, но а, его просто много. Вот за счет того, что его много, вот оно повреждает. А и при неправильном, опять же, да, при неправильном питании, вот как с этими, когда большое количество окисления, при еще различных факторах их образуется больше, при той же радиации их образуется больше. И вот поэтому это зависит от каждого, от различных факторов, да. А вопрос поддерживает морские звезды, а как происходит их датирование? Морский, происходит... Морские, звезды? Ё, а, ежики? Как определяют их возраст? На клеточном уровне, то есть там же по, по количеству, именно для всех организмов, как я говорила, вот предел Хейфлика также соблюдается, просто они делятся очень медленно, медленно, медленно, у них очень замедлены все процессы в организме, и именно поэтому вот так же, как с этой антарктической губкой, ну вот полторы тысячи лет колонии. Да, еще вопросы? Вопрос такой, вот у нас если традиционное излучение какое-то на человека попадает или что-то еще, тоже, в принципе, суть такая, что образуются радикалы и так далее. Почему мы не видим в случае лучевой болезни симптомы старения? И наоборот, почему мы не видим лучевой болезни, когда просто люди стареют? Ну, я думаю, это все-таки разное воздействие, поэтому... Почему мы видим, ну, как бы, рак, это да, это, да, это, а за... то, да, просто, опять же, симптомы лучевой болезни, они же могут, во-первых, могут быть разного типа симптома, они могут проявляться сильнее, слабее, и, как бы, если рак, да, то это подходит под определение, если нет, то да. Девушка, у вас еще вопрос задал. Да, Я хотела узнать, а на ежиках и на визуках, вот, вот, вот, не работает? Они полностью восстанавливаются. То есть вот по поводу медузки, то, что я говорила. Вот такой вот полипик, она туда вбирает все свои щупальца, и все клетки восстанавливаются по новой. То есть они регенерируются вообще с нуля. И получается фактически новый организм. А у также? Да. Из какого материала регенерируются? Из, из того же, что есть. Они просто как бы перестраиваются. Ну вот у медуз, да. Как бы поэтому. Потому что они в окружающей среде находят, mm -hmm. да? Нет, они из своего же. Нет, они смотри, они они, за, они заходят вот обратно в этот полипик, да, и вот они просто ну как бы перерождаются. Они работают из своего же материала, такое без производства безотходное. Они да. перестраиваются, да. Они да? Перестраиваются, да. Круто. Ну да, вот поэтому вот они все так исследуют, исследуют в надежде хоть что-то найти. То есть, получается, они, оно доходит до, до определенного момента? Они, да, они доходят до половозрелости, после этого вот так выбираются и по новой регенерируются. То есть они даже не, не то, что не стареют, они не доходят до этого момента. Они Вот этот цикл регенерации, если можно так выразиться, происходит с момента половозрелости. И они опять же образуются в маленькую медузку, опять же растут, увеличится в размерах, и вот этот цикл, вот зацикленная такая штука. Да, еще вопросы? То есть получается из маленькая медуз, точнее из большой, Да. Получается, получается маленькая, маленькая да, медуза. <свят> <Да>. И оно <свят> растет. А это тот же организм образуется. А, да, это тот же организм, да. Если нас на молекулу разобрать, а потом собрать, мы будем тем же организм? <свят> ну я думаю, что знаете, с вопросом об интеллекте медузы, <свят> это как-то немножко. <свят> <свят> Да, человек будет гораздо более сложный организм, чем медуза, поэтому я думаю, что если разобрать на молекулы, потом собрать, то все-таки личность будет немножко другая. Точно так же, как если клонировать другого станутся объект, да, сломаются лишние детали, да, если клонировать объект, это будет генетически тот же объект, но тем не менее память не сохраняется, интеллект не сохраняется, вот как это так. А есть какие-то новости по перекрестным шивкам, которые нам позволят победить атеросклерозы? А, да, сейчас есть исследования, пытаются найти вот эти вот препараты, конкретно запатентованных, чтобы уже точно выпустили в продажу, нет, но есть разработки, которые позволят вот эти вот шивки разрывать. Вот. Как бы они есть не только вот сахара, как молекулы склеиваются, но также склеивает ДНК и РНК, что препятствует вот транскрипции, трансляции, короче, воспроизведению клеток. И поэтому, ну конкретно именно, чтобы уже выпустили в продажу, нет, но разработки есть и вот обещают в ближайшем времени. Сделает надежду на то, что скоро мы перестанем умирать от инфаркта. Э ну в таком количестве может быть, на самом деле продолжительность жизни человека увеличилась где-то с 14 века практически в три раза, потому что раньше 30-летний человек считался очень старый и, по и каждый год увеличится продолжительность жизни где-то на год-полтора, Не каждый, каждый 10 лет на год-полтора увеличится продолжительность жизни человека на сегодняшний день, именно за счет медицины и так далее. Правда, есть много морально-этических вопросов, религиозных, касательно того, а нужно ли увеличивать человеку продолжительность жизни. Это в формате с перенаселением и в формате с генетическим грузом, много таких факторов. Да. Э, объясните, пожалуйста, еще раз, почему акуптоз называется запрограммированный смерть? Он же возникает из-за все-таки внешнего влияния, ради хала и нет, как, как, как, говорил, как говорил Скулачев, он говорил о том, что а, как, а, де, как во время осени деревья скидывают листья, так и организм а, убивает свои клетки, чтобы появились новые. Uh -huh. Именно вот этот фактор, вот апоптоз, это с греческого листопад, именно этот фактор он назвал запрограммированным. То есть запрограммирован еще с да. рождения, да? Да, он запрограммирован с начала Да, да. С начала, да Ну, сначала дифференциации, ну, сначала начала рождения, да. Поэтому рак, наверное, mm -hmm. развивается, потому что организм не может. Их, он ему говорит, убейтесь, а они не хотят, да? Ну да, раковые клетки способны делиться бесконечное количество раз, но при этом они не способны выполнять функции тех клеток, которые надо. Еще вопросы?